Мы свободны лишь в пределах нашей покупательной способности. И это так. Большинство из нас живут недалеко от работы, имеют дом, некоторые машину и ведут тот образ жизни, который могут себе позволить. Но не тот, который бы предпочли. Деньги и время. Наверное, деньги, связи. Я думаю, материальные возможности. Мы постоянно думаем о деньгах. Из-за того, что у кого-то их больше или меньше, мы начинаем сравнивать себя с другими. Хотим выделиться на их фоне. И это неплохо до тех пор, пока это не перерастает в жадность, зависть, скупость или еще что-нибудь похуже. Но важно то другое. Мы слишком зациклены на деньгах. Большинство людей лишено осмысленного существования. Мы держимся за работу, которую ненавидим, чтобы приобретать все больше бездеушек, которые нам не нужны, или работаем сверхурочно, накапливая отгулы, чтобы убежать от тех причин, по которым нам, собственно, и нужен отпуск. Такой образ жизни не позволяет нам максимально реализовать свой потенциал. Наши правительства на словах прославляют демократические свободы, а на деле поддерживают выгодный для себя экономический порядок, который все больше обременяет своих граждан задолженностями и сковывает их возможности. Мы – рабы этой системы. Мы – зависимы от денег, и стоит это признать. Виновата ли в этом кредитно-денежная система, и можем ли мы обойтись без нее? Что? В смысле? Денежная система существует много веков и, независимо от того, осознаем мы это или нет, она всегда использовалась для контроля над поведением граждан с ограниченной покупательной способностью. К сожалению, наука и технологии по причине своей корыстия ушли в сторону жажды денежной выгоды за счет запланированного устаревания выпускаемой продукции, иногда называемого сознательным отказом от эффективности производства. Основной задачей крупнейших корпораций является получение прибыли столь узкие интересы в конечном итоге приведут к гибели нашей экономической системы. Если кредитно-денежная система продолжит существование, то нас ждет все возрастающая безработица, как результат технического прогресса. Для поддержания производственного процесса нужно все меньше людей с большим количеством навыков, все остальные представляют интерес только в качестве покупателей. В сегодняшнем обществе, ориентированном на прибыль, мы не производим товары, соответствующие человеческим потребностям, мы не строим дома в соответствии с запросами населения, мы не выращиваем продукты питания исключительно на основании спроса, мы не применяем достижения медицины только для того, чтобы излечивать заболевания. Основная мотивация промышленности – это прибыль. Некоторые люди утверждают, что система свободного предпринимательства и конкуренция создают мотивацию, но это верно лишь отчасти. Система свободного предпринимательства также может порождать жадность, растраты, коррупцию, преступность и экономические тяготы для незаинтересованных лиц. Смотрите, большинство главных событий в науке и технике стало результатом усилий очень многих людей. И зачастую эти люди не зависели ни от кого и шли против сильной оппозиции. Среди них Галилео, Дарвин, Тесла, Эдисон, Эйнштейн и еще другие. Эти люди были действительно обеспокоены решением проблем и улучшением общественных процессов, а не финансовой выгодой. На самом деле нам нужны ресурсы и дело не в их недостатке. Неправильное применение и расходование ресурсов обществом, которое ориентировано на деньги, создает их искусственный дефицит. Но мы все согласились с этим. Находясь под воздействием современных стандартов, многие не могут себе представить стиль жизни, при котором не надо будет добывать хлеб насущный в поте своего лица. Мы дожили до того времени, когда научно-технические методы могут обеспечить всеобщее изобилие. Больше нет необходимости искусственно сдерживать эффективность производства и использовать уже неактуальную и отжившую себя кредитно-денежную систему. В экономике, ориентированной на ресурсы, а не на деньги, мы можем с легкостью производить все необходимые товары и обеспечивать всеобщий высокий уровень жизни. При этом ресурсы рассматриваются как общее наследие жителей всего мира, что в конечном итоге должно избавить нас от искусственно созданных границ, разделяющих народы. Это и будет объединяющий всех настоятельной необходимостью. Когда люди чувствуют себя частью чего-то целого, они работают гораздо эффективнее. Вот, например, в начале Второй мировой войны у США было лишь 600 первоклассных боевых самолетов, но производство быстро выросло до 900 тысяч самолетов в год. Были ли у страны финансы на оплату боевых средств? Нет, не было недостаточно ни денег, ни золота но ресурсы были в избытке. Наличные ресурсы и кадры, а вовсе не финансирование, обеспечили объемы и эффективность производства, необходимые для победы в войне. Мы живем в обществе, которое начинает действовать сообща только в моменты кризисов. Только в периоды войн или национальных бедствий мы забываем о деньгах и задействуем необходимые ресурсы и многопрофильные бригады для устранения угрозы. Очень редко мы используем совместные усилия для разработки приемлемых решений социальных проблем. Если бы мы столь же эффективно использовали науку, чтобы улучшить нашу социальную систему, как это делается в период войн или бедствий, мы бы получили значительные результаты в сравнительно короткие сроки. Для лучшего понимания ресурсоориентированной экономики давайте представим себе следующее. Если бы все деньги мира внезапно исчезли, при этом обрабатываемые свои почвы, фабрики и другие ресурсы остались бы нетронутыми, мы могли бы построить все, что угодно и удовлетворить любую человеческую потребность. Людям нужны не деньги, а доступ ко всему необходимому для жизни без обращения к правительственным бюрократам или в любую другую организацию. В ресурсоориентированной ориентированной экономике деньги не имеют значения, нужны лишь ресурсы, производство и распределение его продуктов. Попросту говоря, ресурсоориентированная экономика использует существующие ресурсы, а не денежные средства, и обеспечивает справедливое распределение товаров и услуг среди всех людей на планете. При данной системе все ресурсы природные, созданные руками человека, машинного производства синтетические, доступны без использования денег, кредитования, бартера или любой другой формы задолженности. Жак Фриско, футуров, конструктор, изобретатель, промышленный дизайнер и человек глобального полета, он оставил после себя наследие, которое до сих пор вызывает и негодование, и восхищение по всему миру. Его утопические проекты во многом сомнительны, но местами в них больше логики, чем в окружающем нас мире. Так в чем же причина столь жарких дискуссий и невероятного уважения одновременно? Жак видел Великую депрессию, когда миллионы людей голодали, у них просто не было денег, а заводы и фабрики простаивали, хотя имелось сырье и материалы. Картину «Еще страшнее» Жак наблюдал во время Второй мировой войны. Ресурсы, потраченные на оружие массового поражения, можно было направить на улучшение качества жизни людей. Эти события вдохновили его на идею создать принципиально другой мир. Без голода, войн и нищеты. Так появился проект Венера – это организация, направленная на создание мирной, устойчивой и стабильно развивающейся глобальной цивилизации. Хотите знать, что убивает мотивацию? Это когда человек получает минимальную зарплату, почти без отпуска, тяжелая грязная работа и никакого будущего. Человек стоит на мойке посуды в ресторане, каждые 20 минут ему приносят новую гору посуды, и он не видит выхода, он не сможет купить дом или машину, он едва сводит концы с концами. Но он должен мыть посуду, потому что у него двое детей, которых надо кормить. И такое положение не несет ничего хорошего для психического здоровья. Воздух, которым мы дышим, чистая вода, солнечный свет, леса и природа, по большей части поддерживают нашу жизнедеятельность бесплатно. Без необходимости работать только ради выживания появится достаточно новых вещей, которые можно исследовать и изобрести. Поэтому идея о том, что это будет общество людей, съедящих сложа руки, кажется абсурдной. Нехватка стимулов, которую мы наблюдаем в нашей существующей культуре, происходит всего того, что люди не осмеливаются мечтать о будущем, которое кажется недосягаемым. Одна из целей нового социального устройства заключается в том, чтобы создать новую мотивационную систему, которая больше не будет направлена на мелкие и эгоистичные стремления к богатству, собственности и власти. Новые стимулы поощрили бы людей к реализации собственных способностей и творческого потенциала, устранению дефицита, защите окружающей среды и, более всего, к заботе о своих ближних. На протяжении всей истории большое количество новаторов, художников и изобретателей безжалостно эксплуатировались, высмеивались и подвергались оскорблениям. При этом они почти не имели материальной мотивации. И все же они вынесли эти испытания, потому что они были мотивированы, стремясь открыть и изучить новые способы создания различных вещей. С другой стороны, Леонардо да Винчи, Микеланджело и Бетховен получали щедрую поддержку от богатых покровителей, но это не в малейшей степени не умаляло их мотивированности. Напротив, эти люди стремились добиться новых высот творческого потенциала и личных успехов. Зачастую, именно творческий потенциал играет роль собственного стимула. Я? Ну, можно попробовать, было бы здорово. Представьте себе планету с такой же несущей способностью, что и Земля. Представьте также, что вы имеете возможность сформировать на этой планете новое общество по своему усмотрению. Вы можете выбирать любую форму или строй, единственное ограничение – ваш общественный строй должен соответствовать несущей способности планеты. Она изобилует пахотными землями, чистым воздухом, запасами воды и огромным количеством неиспользованных ресурсов. Такова наша планета. Вы можете полностью изменить общественный строй, чтобы он соответствовал лучшему из возможных миров. Имеется в виду не только экологические реформы, но и человеческий фактор, межличностные отношения, а также формирование образовательных структур. Не нужно ничего усложнять, подход должен быть рациональным и не опираться на прошлые или традиционные соображения, религиозные взгляды и прочее. Не бойтесь выйти за рамки существующих реалий, используйте новые, необычные идеи для создания мера будущего. Захватывающее занятие, не правда ли? Проект Венера предлагает ни больше, ни меньше, как заняться тем же самым, применительно к нашей планете. Это кажется утопией, не так ли? Но лишь до тех пор, пока это не стало реальностью. В следующем видео мы расскажем больше о проекте Венера и как эта идея выходит за пределы утопии. Ставьте под сомнение существующие системы и ценности, которые они поддерживают. И самое главное, будьте открыты инновациям. До встречи.